Все Христос Воскресе. Вообще и на самом деле очень непривычный формат. А, типа сейчас это онлайн, все нормально, да? Вот. Поэтому я не особо оратор и не особо говоритель. Я так пару своих песен, песен исполню. Скай, русская... Очень, Асана! Спасибо за внимание. Так, еще я исполню еще немножечко. Ты еще раз представься. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Игла, э гитаристка группы Северный Крест. Вот и, ну, как бы авторы нескольких своих музыкально-поэтических произведений. Но в контексте группы Северный Крест. Концепции творческой площадки наночердак и вообще концепции всей позитивной движухи, а, вот, чтобы творить, любить и умножать любовь между друг другом. Поэтому наш призыв это чтобы творили все, любили все, и, еще, да, да, и сражались а, путем творчества. За правду и любовь. Вышли мы на улицу, не знал модрость. Вышли мы на улицу, в м. Дайте нам бараху, дайте нам халяву, Колбасы и хлеба в станции в метро. Брат... Ой, не попало, не попало в ноту. Брат... Да, вот сюда. Брат... Я Это то, что течет в наших венах, Любовь, это ближний, любовь, это здание, любовь все жила. Не просто, это не то, что там ошибся и кадр переснял. Все, спасибо за большое за внимание, за поддержку всех здесь находящихся и всех находящихся по ту сторону.